Обязательно нужен повод для того, Я чтобы сказать, сказать спасибо, спасибо самому или за то, что, что даришь мне свою любовь и безграничную поддержку каждый день. Чемпионка мира по фигурам и катанию Мария Батырская предположила причину ухода россиянки Евгения Медведева от тренера Этери Тутберицы и сравнила их сотрудничество с любовными отношениями. Думаю, что Женя хочет что-то поменять. Раз она начала проигрывать, нужно это делать. Она должна получить глоток свежего воздуха от перехода к новому тренеру как и брачные союзы. Люди чувствуют, что их отношения не развиваются, если бы они постоянно подпитывались-то. А Наташа считает, что под руководством нового тренера канадца Брайна Орсера медведя предстанет в новом образе. Выбор же не пал на Брайна Орсера. Думаю, через некоторое время мы увидим другую медведю. Просто другую. Она и так... Классно. Так что именно другой в иных образах, когда один тренер, один и тот же хореограф в программе начинает появляться однообразие, нужна Женя перемена, сказала Бутырская.